Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Вышла, ну как это назвать, да, передача под названием Ватерлиния от разработчиков, где они поделились, рассказали планами на ближайшее будущее Это зима-весна, ну хотя зима у нас уже, да, скоро закончится, ну в принципе еще целый месяц остался, да, февраль, но месяц тоже короткий Но есть еще что у нас будет новенького в феврале, да, в феврале все равно же получается обновление какое-то у нас в игре Выйдет так, здесь у нас что? Так, что уже сделано, это мы читать не будем Об этом мы и так знаем, это уже все в игре присутствует Так, перейдем на зиму Здесь у нас американские гибридные линкоры, которые сейчас уже, да, в игре в раннем доступе Британские подводные лодки, новые ветки авианосцев Я не знаю, все это написано на зиму 23 года ну, не знаю, как это может быть Да, две ветки в одном месяце, у нас такого никогда не было не знаю, причем написано, ну британские подводные лодки, по-моему, да, уже там показывали три штуки, их будет вроде бы. А что за новые авианосцы? Причем написано, что ветки, то что во множественном числе. Не знаю, может это да те авианосцы, которые ну, раньше у нас, да, покажу, начиная с четвертого, вплоть до десятого, да, были там, то есть пятый, еще седьмые, девяты. Сейчас в игре у нас присутствуют только четные авианосцы, да, четвертый, шестой, восьмой и десятый. Может, это про эти, может, их как-то переработают, да, там вроде говорили, что какая то ну, другой геймплей на них будет, там какие-то корабли поддержки, что ли. В общем, не знаю. Так, сопровождение дирижаблей у нас тоже сейчас в игре присутствуется, ну, возможно, это на постоянной основе в игру пропишется этот режим. Ну, я, кстати, так в него ни разу и не зашел, да? Хотя, думаю, этот режим даст, должен быть, ну, весьма интересным, да, который, так сказать, двигает команды, ну, да, блин, как это назвать, то есть, на более такую агрессивную игру, что ли, получается, команды провоцируют, да, чтобы эти дирижабли сопровождать, там, ну, не знаю, может, зайду как-нибудь, попробую, поиграю. Так, что еще? Уникальные модернизации. Так, настройки режима превосходства Коллективные боевые задачи Это все у нас обещается Зимой Так, события сопровождения дирижабли, Так, лунный новый год Я просто листаю здесь, читаю, думаю, что важно такое, да Прочитать, короче, думаю на зиме можно особо уже не задерживаться Так, сразу переходим на весну Весной нас ждет панамериканские крейсеры Европейские эсминцы То есть что еще одна ветка европейских эсминцев У нас в игре одна уже присутствует И испанские эсминцы крейсеры, То есть на весну три ветки запланировано. Плюс еще здесь написано какой-то гибридный эсминец. Не знаю, с чем можно, да, как вот сейчас гибридные линкоры. Это у нас, ну, линкоры и плюс с возможностью, да, там, какие-то, как авианосец, поднимать эскадрили. Что будет такой гибридный эсминец, я не знаю, да, гибрид эсминец, который тоже сможет поднимать в воздух эскадрильи. Ну, возможно, да, потому что с чем еще эсминец крестить, не знаю, только с подводной лодкой. Ну, ладно, это уже совсем, конечно, смешно. Но также у нас весной обещают новые супер-корабли. Сейчас почитаю, внизу там, по-моему, написано, какие целых два. Причем один это советский крейсер, что мне, например, как любителю как раз-таки нашей отечественной техники наиболее интересно. Так, непрерывный выход в бой на корабле. То есть, ну, возможно, да, это... То есть, к примеру, да, вас в бою уничтожили, вы из боя вышли и... Да, сейчас надо ждать, пока бой закончится Чтобы на этом корабле опять в бой выйти Возможно, да, уберут вот это вот И, то есть, можно, да, из боя вышел И сразу же пошел дальше Ну, возможно, так Больше я не знаю, как это еще объяснить Также новая верфь Опять что-то мы будем строить и, я так понимаю, Сейшельские острова Это у нас новая карта. Так, панамериканские крейсер. В обновлении 12.0 начинается тестирование ветки панамериканских крейсеров Прямо с первого вплоть по 10 уровень То есть 10 кораблей Ну и плюс, наверное, обязательно будут какие-то еще, возможно, новые премы. Так, европейские эсминцы Вот, вот это мне интереснее В прошлом выпуске в Атерлине в блоге разработчики Анонсирована вторая, да, вот вторая Я же говорю, одна есть, то есть вторая ветка эсминцев Европы Чем они будут отличаться Посмотрим, что почитаем Корабли новые ветки в игре будут представлять такие страны, как Турция, Норвегия, Польша, Югославия и Греция То есть опять у нас будет сборная солянка В игру, в игру будут добавлены 6 кораблей Так, название читать не буду, все равно это ни о чем не скажет да? Просто что хотя бы из себя примерно эти корабли будут под... представлять, надо прочитать так, новички по своей текущей концепции артиллерийские эсминцы, оснащенные дымогенератором, а на восьмых десятых уровням еще и поисковой РЛС. Также в снаряжении у всех кораблей ветки есть форсаж, орудие ГК обладает хорошим уроном за залп, а также начиная с седьмого уровня на стильной э, баллистике снарядов, позволяющей легко вести стрельбу на большой дистанции. Да, ну то есть получается такие охотники за эсминцами у нас. Вырисовывается, да, присутствует дым дымогенератор, РЛС-ка, ну, возможно, с ограниченным радиусом действия, да, поэтому обычно на эсминцах они там, к примеру, да, там на 7-7,5 на километров что-то работают, ну, если честно, не особо помню, не часто я играл на эсминцах с рлс даже если не, не помню, на каких она присутствует, ну, потому что я, если есть возможность, да, вы... На выбор, к примеру, там, либо рлс ка либо дым дымогенератор. Я предпочитаю играть с дымогенератором. Ну, в целом, понятно, что себя эти корабли будут представлять. Так, испанские крейсеры. Весной этого года в закрытое тестирование... А, но ну, это только в тестировании еще начнется, да? А выйдут они, возможно, летом, или, ну, фиг знает когда. Так, ветка испанских крейсеров, первая полноценная ветка Испании в игре, пока рано говорить о точной концепции и характеристиках, однако их важной особенностью будет наличие серии залпов, а калибр орудий ветки ветке будет расти со 120 мм на низких уровнях до 254 мм на кораблях 10 уровня. То есть это у нас, получается, тяжелые крейсера. Так, новые суперкорабли, как говорил, советский крейсер, это у нас после Петропавловска будет... Да, как он будет называться-то? Новосибирск. Вот, ну, ничтожен. не знаю, может даже раскошелюсь себе. Я, я сначала хотел вроде взять советский супер линкор. Ну, может, посмотрю, что из себя будет представлять Новосибирск. Короче, лучше не торопиться, подождать. Ну и второй корабль, это у нас британский линкор. Да, на десят, десятку у нас конь, а после него пойдет Девастейшн. То есть это, наверное, будет офигеть какой фугасный монстр. Да, он и конь фугасный, неплохо так раздражает тех, кому прилетают эти фугасные снаряды, а Devastation, да, там, не знаю, ну, наверное, калибр будет покрупнее, значит, фугасы будут еще более серьезные. Так, вот, гибридный эсминец. Сейчас посмотрим, хотя тут ну, информации немного, но все таки она какая-то есть. Один из эсминцев типа Флетчер, главная особенность которого является наличие авиационный катапульт. Он станет первым эсминцем-гибридом в нашей игре. То есть эсминец, который сможет поднимать эскадрилью. Какую эскадрилью, да, торпедонос? Ну, навряд ли. Зачем торпедонос? Ну, возможно, может, бомбардировщики или штурмовики. Ну, это, конечно... Да, странно, но, с одной стороны, да, это полезно не только со стороны, что можно нанести урона, как раз таки, что может использоваться это как разведчик. Так, West Virginia 44. Это у нас еще такое в, в обращении к игровому сообществу, опубликованным еще в сентябре 2021 года, обещали выпустить West Virginia 44 в 2023 году. Сейчас мы готовы подтвердить, что корабль выйдет в закрытое тестирование этой весной. Так, новый верх. Что у нас тут будет на новой верфи Несмотря на то, что строительство Адмирал Шрёдер на Гамбургской верфи еще продолжается И к закладке весной уже готовится Следующий корабль Линкор 9 уровня Японский Дайсон это быстроходный линкор с мощным артиллерийским и торпедным вооружением от проектов 910 х годов. Он унаследовал ряд э, архаичных черт, включая размещение противоминных орудий в бензиматор. Линкор отличается точной артиллерией главного калибра, однако невысоким количеством орудий. Вооружение также представлено торпедными аппаратами с высокой дальностью хода и уроном. Линкор обладает очень высокой скоростью хода, но большим радиусом циркуля. Вот что такое непрерывный бой. Мы работаем над улучшением, которое позволит после уничтожения вашего корабля выходить на нем в новый бой. Ну, в принципе, как я и предположил, да, но это было очевидно. Не дожидаясь окончания предыдущего, таким образом вы сможете проводить больше боев на любом корабле в течение игровой сессии, да. Ну, не, ну вот это удобно, да, к примеру, тебе вот на дом качаешь ветку и хочешь именно вот на этом корабле сделать Э, ну, то есть играть на одном конкретном корабле вот сегодня ты решил, и вот это вот, конечно, полезно, а то бывает, <laughs> ну, всякое, да, в начале боя тебя уничтожил, а потом сидишь 10 минут ждешь, когда этот корабль э, будет опять тебе доступен, ну, вот такой проблемы больше не будет, то есть, да, уничтожили тебя, сразу вышел и в новый бой отправился, это, кстати, хорошо. Так, 1 апреля. Да, что у нас на апреле? Специальным временным типом боя отметится первый день апреля. Мы пока не готовы поделиться его подробностями, но можем сказать, что при подготовке активности э, вдохновлялись одним из бывших временных типом боя, который появлялся в игре ранее. То есть, да, на 1 апреля обещают... Какое-то нам событие да? Временный тип боя, какой-то, да, такой Ну, шуточный, да, как пример, у нас там был Битва на кораблях ну, и Битва в ванной на игрушечных корабликах Что-то там может Может с этим режимом, да, что-то связано Как-то его изменит Так, Сейшельские острова Летом 22 -го года на закрытое тестирование Вышла новая карта Сейшельские острова Разрабатываем ее, вдохновлялись Реальной географии местности Из региона Короче, этих островов в ходе тестирования пришлось нести некоторые изменения. Короче, ну, я так понял, обещают эту карту у нас в игру тоже добавить. Так, улучшение окна оснащения. Так, мы продолжаем работать над улучшением взаимодействия пользователя с интерфейсом. Мы планируем улучшить окно оснащение Для каждого корабля будут добавлены рекомендуемые модернизации, как это сейчас представлено в окне «Навыков командира». Ну, там выбор, в принципе, небольшой, да, и я не думаю, что есть какая-то сложность для игрока решить, что ему будет полезно, да, конкретно для него, без всяких каких-то рекомендаций, да, что там на выбор, от, от двух до 4, к примеру, этих модулей. Так, прочие улучшения. В прошлом выпуске в линии мы анонсировали изменения в уведомлениях в окне настроек, которые должны были выйти до конца 22-го. В силу обстоятельств нам пришлось перенести это улучшение на весну 23-го. Напомним, что именно будет улучшено. Обновятся уведомления для игроков в порту. Обновится меню настроек игры. Ну, вот пока что все, что нам предстоит да, увидеть в игре. Ну, оставшийся месяц зимы и три весенних месяца. Ну, потом, надеюсь, дальше еще будет продолжение. Расскажут, что нам ждать летом и осенью. Ну, и следующей зимой, конечно. Да, тут вроде, да. Время сейчас летит, так вроде, оглянуться не успеешь, да, уже скоро. Тут, февраль только начался сейчас, туда-сюда уже и весна <свеч> начнется. В общем, всем спасибо за внимание, не забываем, подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.